Всем привет и мы продолжаем с вами разбор централизованного тестирования по химии 2021 года и врываемся с вами в Б часть Начнем по классике самого первого задания, задание на соответствие. Установите соответствие между формулой органического вещества и названием его структурного изомера. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность, и у нас дан пример. Значит, первое, что мы с вами можем сделать, это вспомнить, что же такое изомеры. Изомеры — это вещества, которые имеют одинаковый качественный и количественный состав, но различные строение и как результат свойства. Значит, первое, что нам нужно сделать, как упростить себе жизнь, мы можем просто записать самые простейшие формулы этих веществ и уже часть каких-то веществ, в принципе, соотносить между собой. Значит, что значит простейшая формула? Это, можно сказать так, свёрнутая формула, в котором записано просто количество конкретных атомов. Значит, первая формула С6. H12, я уже не буду на этом заострять внимание, думаю, каждый из вас сможет посчитать количество атомов. Вторая C6H10, третья C6H10, аналогично, и четвертая c 6 h 14 Теперь, что касается веществ, из правого столбика нам нужно зарисовать их строение, и непосредственно определить тоже простейшие формулы. Лучше зарисовывать строение, чтобы потом сравнивать с нашими исходными веществами. Значит, кексин, гекса у нас 6. Инсуффикс говорит о том, что здесь у нас вещество относится к классу алкины. И есть где-то тройная связь. Нигде, нибудь, а именно у третьего атома. Значит, вот мы рисуем. У третьего атома находится тройная связь. И все оставшееся мы с вами насыщаем атомами водорода. Таким образом, формула, которая у нас получается С6H10. Формула вторая. 2-метилпентен-2. Обратите внимание на формулу, которая находится в левом столбике. Это и есть 2-метилпентен-2. То есть я могу записать C6H12 или смотри формулу А. Она точно такая же, вот так решили э, составители централизованного тестирования составить задание. Так, далее, третье. Триметил пентан. Значит, пентан у нас 5 атомов углерода. На конце АН значит, говорит о том, что все связи одинарные. И у третьего атома углерода будет находиться метильная группа. Насыщаю атомы углерода водородами, и тем самым формула С6H14. Далее, четвертая формула Гексен-2. Гекса-6, Ен говорит о том, что здесь будет находиться одна двойная связь у второго атома углерода. Рисуем. У второго атома углерода двойная связь. Все остальное я насыщаю атомами водорода. И формула простейшая у меня c 6 h 12 И последнее у меня гептин. Обратите внимание, это у меня углеводород с семью атомами углерода. На конце у меня находится ин, поэтому у второго атома углерода будет находиться тройная связь. В принципе, это вещество нам даже можно и не рассматривать, так как здесь отличается количество непосредственно атомов углерода. В принципе, оно уже такое быть не может. С7, и э, если у нас алкин, H12 в таком случае. Значит, теперь я начинаю соотносить вещества. Значит, вещество А... Возможны и замеры. У меня одинаковая формула со вторым, но быть не может изомера, так, это, так как это одна и та же формула. Остается только С6 H12, то есть у меня А4. Далее, вещество Б и В одинаковые по своей формуле и может иметь одинаковый замер. Единственное вещество, которое из части из правой части у меня есть с формулой С6 h 10 Это. Первое. Поэтому b 1 В1. И последнее вещество Г, С6, H14, у меня имеет такую же формулу, вещество 3 из правого столбика. Тем самым у нас получается сочетание букв и цифр А4, В1, В1, Г3.